Воды. В Одессе мы находимся по адресу улица Буговевская, 35, наш контактный номер телефона 783-18-86. Я понимаю, что вы его сейчас себя не запомните, в конце обязательно запишем себе наши координаты. На данный номер телефона вы можете звонить как и жалобами, так и с пожеланиями на подаваемую питьевую воду. Наши работы начались вообще с того, что в -то наше горячее время ежедневно поступает очень много жалоб на цвет, вкус, запах, и на качестве питьевой воды. В последнее время еще участили жалобы на отравление питьевой водой. После чего был взят ряд анализа в ходе сей области и воду в 95% случаев признание техническое. То есть на таких вот собраниях мы не рекомендуем ее употреблять ни в сыром, не в печеном виде. Был выявлен очень большой ряд нарушений, я вам сейчас не буду долгую лекцию по химии читать, вкратце расскажу о некоторых из них. Первое, это то, что сегодня с целью удешевления очистки воды используют не флорку, как ранее, а флорную суспензию. Это такой заменитель. Он при кипячении вступает в реакцию с водой и выделяет такой едкий яд, как диоксин. Возможно, знаете, слышали. Также в воде были обнаружены остатки нефтепродукта. Вы даже сами можете заметить, когда воду закипятите, и у вас постоит минут 30-40. На поверхности пленочка такая образуется маслянистая. Видите, на ну, можете проэкспериментировать. Вот это вот есть бензопинол. Он не является витамином С. Но то, что сегодня очень сильно нарушенную норму жесткости, воды, я думаю, всем известно. Это накид на наших с вами бытовых предметов, что с ними происходит то же самое, творится с нашим постоянно. Да, вода и получается. С этим вопросом мы уже обратились нашего наш с вопросом, почему происходит такая ситуация, что мы платим за чистую питьевую воду, а взамен получаем техническую. На что они нам ответили, что они со своей работы справляются в полном объеме, что у них на выходе чистая питьевая вода. Мы в свою очередь уже проверили эту информацию, и она действительно подтвердилась. Именно на выходе у водоканала вода соответствует всем нормам и стандартам ГОСТа Украины. Вся проблема оказалась у нас с вами под ногами, причем в первом семействе. Это наши подземные коммуникации, магистральные трубы города 40 лет лежат. Ну да, возможно, кто-то из вас знает, что данные коммуникации вообще должны заменяться раз в 25 лет. Стояки по параметрам, здравствуйте, раз в 15 Но mm -hmm. по факту их никто не менял со дня пристройки домов, как вы говорите. Mm -hmm. Это 30, 40, 50, 7, yeah, 40, до 70. Yeah. С этим Могу вопросом уточить. мы уже обратились в наши городские власти, когда они планируют работу по замене поддельных коммуникаций. Да, они нам дали хороший ответ, что в ближайшие 10-15 лет такие работы произведиться не будут по двум причинам. Первое, это финансовое, как обычно в бюджете денег нет. А вторая это техническое. Сказание, что сейчас уже невозможно подорвать и классные асфайты, так как выросли парки, построенные дома, магазины. Технически это действительно сложно сделать. Единственное, что они нас утешили одним фактом, что они будут эти работы производить но лишь на мисяном аварийных участках. Как это обычно происходит, Я думаю вы сами видели, mm -hmm. когда приезжают бенгалю на аварийный участки. В лучшем случае меняет метр трубы, если она у них имеется. Mm -hmm. Чаще всего просто забивают чок, накидывают к кому уезжают до следующей аварии. У нас даже на таком участке был сделан снимок среза трубы. Это 200-ка в разрезе труба питьевой воды. Mm -hmm. Мы с вами тоже часто сталкиваемся с этими результатами загрязнений. Mm -hmm. У нас когда воду отмечают, на mm -hmm. какие-то mm -hmm. технические mm -hmm. работы, mm -hmm. да, mm -hmm. да, она идет трещая, ржавая. Mm -hmm. так как мы организация межобластная, мы с этой проблемой уже обратились к нашим коллегам. Такие города, как Киев, Харьков и как у них сейчас выходит в данной ситуации? У них, так же как и у нас, вовсе отказались от замены подземных коммуникаций. По тем же двум причинам. И сейчас набирается ряд проектов. Один из которых... Ну там трубы какие ставили. Ну вот послушайте. Ли. Один из которых, они строят большое честное сооружение в виде трансформаторной будки. Полностью меняются все подводки к домам, как вы говорите, трубы. Стояки по парадным, разводки по квартирам. И люди уже пьют хорошую воду. Но когда мы в Одессе сметили этот проект на такие старые дома, мы столкнулись с проблемой, что в зависимости от подъездности, а также этажности дома, нам с каждой квартиры пришлось бы собрать от 5 до 8 тысяч рублей. То есть, сами понимаете, эти суммы неподъемные сейчас, поэтому мы от него отказались. Хотя мы вам хочу сказать, что сейчас такие проекты очень хорошо внедряются в дома новостроя. Там, где опция чистой воды, уже входит в стоимость самой квартиры. С следующим нашим шагом это была разработка уже менее габаритной, но высокотехнологичной станции, которая устанавливается на одну парадную в подвальное помещение. Также меняются все коммуникации, начиная с подвала, заканчивая квартирами. И люди уже пьют хорошую воду. Мы даже у нас в Одессе экспериментально установили такую станцию 35-летний дом. Изначально все было хорошо, все были довольны, у людей была хорошая вода, но когда со временем пришло время плановой ревизии и замены фильтрующих элементов, мы столкнулись с тем, что 50% жителей оплачивают, 50% отказываются. В первую очередь отказываются квартиранты, которые говорят, я не сегодня, а завтра съеду, зачем мне это нужно. И в принципе тоже можно понять. После чего возникают и ссорные и скандалы, и возмущения, потому что никто не хочет платить за себя, еще и за своего соседа. Нам из-за этого пришлось его временно приостановить. Хотя он и по технологии, и по деньгам был очень доступен. Чтобы сегодня не оставлять эту проблему в быту и такие дома, как ваш беде, было принято решение о разработке малогабаритной честной станции индивидуального характера. То есть как это выглядит на практике, если первая и вторая квартира у меня хотят домов. И чист? Вот, у вот идет проводка девятый год. Угу мы ну, сейчас Я отвечу. То есть, То есть если первая, вторая соединяет где-то сами. Хорошо. Как это выглядит на практике, если первая, вторая квартира хотят пить чистую воду, они это делают. Третья, четвертая не хотят, они этого не делают. Есть, каждый делать. отвечает сам за себя, никто не зависит ни от какого ну, соседа. Понятно. Что это вообще за станция? Это малогабаритная пятиступенчатая станция, mm -hmm. которая устанавливается каждому на кухню, как правило, под мойку она подключается к трубе холодной воды по принципу подключения стиральных машин. И у вас на мойке выводится еще один дополнительный кран. То есть тот кран, который у вас есть, он так и остается, но служит уже для технических нужд. А с этого крана у вас уже идет чистая питьевая живая вода. Почему, кстати, говорю живая, я знаю, что сегодня многие знакомы с проблемой воды и привыкли покупать бутинированную воду. Я ни в коем случае никого не хочу ни пывать, ни расстраивать, но в 70% случаях эта вода была признана признадистиллированной. То есть, да, она хорошо очищена, мне нет ничего плохого, но также мне нет ничего хорошего. Самое всегда у нас интересное в то же время полки вопроса по стоимости данной станции. На сегодняшний день в свободной продаже, я имею в виду, стоимость такой станции составила 4700 рублей. Но опять же таки, сегодня учитывая наши пенсии, низкие социальные выплаты, те же зарплаты, эта сумма также не является доступной для каждой семьи. Поэтому совместно с нашей организацией, с заводом производителя было принято решение уже о повторном дораспределении на Одессу и область 10 тысяч таких станций. На такой дом, как ваш, выделено 6 негодных станций. Кто такие негодники? Это все 19 учебринятых категорий. Я вам сейчас не буду все перечислять, назову самые часто встречаемые нам, да. Это ветераны труда, дети войны, участники боевых действий, инвалиды первой, второй, третьей группы, афганцы, чернобыльцы, семьи, где воспитываются дети до 16 лет, да. Да, а также пенсионеры у нас недавно. год. Да. Пенсионеры, имея при себе пенсионное удостоверение, также имеют право на первоочередность установки данной станции. И самое главное, что по сути является самым важным, что стоимость такой станции в ненавидной категории уже снижается на 50%. То есть составляют уже не 700 гривен, а 2350 гривен, которые оплачиваются один раз только по факту установки станции и ввода ее в эксплуатацию. То есть заранее никто никаких денег не собирает, как это сейчас происходит. С лицом заключается двухсторонний договор на бесплатное гарантийное обслуживание в течение 12 лет. Что сюда входит? Сюда входит бесплатная установка станции, бесплатный монтаж-демонтаж в случае замены мебели на и и работы по замене всех фильтрующих моментов также будет производиться бесплатно. И немаловажный момент, учитывая нашу сегодняшнюю ситуацию в стране, у нас была введена новая система, как оплаты частями. Поэтому у меня вопрос сейчас прозвучит, может, конечно, по же забуду, но момент. я в любом случае обязана задать. На данном собрании был? присутствуют люди вышеперечисленных перечисленных но номер годных категорий. Надеюсь, у вас есть. Нет, да? Хорошо, может, у вас семья придется. Почему спрашиваю? Потому что, к сожалению, даже при огромном желании не у каждого есть возможность подключения именно технически. Так как мы все за трубами снудим по-разному. У кого-то это старые чугунные, у кого-то это новые пластиковые. Кто-то вовсе спрятал вот так под кафе, что к ним невозможно подобраться. Поэтому со мной на собрании присутствует мой коллега-технический специалист. Его обязанности входит уже по вашему желанию и разрешению пройти к вам на кухню, посмотреть на состояние ваших труб, проверить воду специальным прибором, который вы пьете, это делается бесплатно. А ну, а занести... можно показать? Да, конечно. А также занести вас вот в такую вот уходную ведомость. Данная ведомость вас к установке станции не обязывает. Она говорит насчет о том, что вы на собрании были и с полным объемом информации ознакомлены. Это необходимо для дальнейшего нашего распределения. Поэтому не поменитесь, приходите с нашими специалистами. Я давайте с вами расскажу. Мне не надо обсуждать. А я хотел на прибор посмотреть. Электромизор у нас с обычно приносит. Знаете, он как он работает по принципу. Такие два получается, четыре электрода. Ток проходит через воду, поднимается на поверхность, все, что не видно. То есть на химсостав невозможно в домашних условиях проверить. Может, может быть, видимо, рецепторы проверяют воду, рецепторы, презентации, видимо. А вы верите? Ну, понимаете, там химсостав не видно. Даже любая чистая вода, даже если она будет чистая. мы как бы так и объясняем. После этого приборная не должна быть прозрачная. Это в любом случае есть минералы. Как бы тут обычно, когда мы проверяем нашу трубопроводную поднимается жалчима. В бивете поднимается темное, потому что там стоит угольные фильтры, абы вот такие большие, их никто не меняет. И там такой фиг болото образуется, таким образом. С собой мы его, конечно, не носим. Если но хотите, можете записать, что чисто. А вы как очищаете? Да, я каждый день почти проливаю воду. Я и кипятком проливаю. У меня стоит кастрюля. Горячих это у меня в нет, а пошли. А что вы говорили, какие-то системы у нас? Что-то потом трубы купили, что, -то, что, -то, что -то... Нет, это мы в доме меняли. Мы меняли тромбы, когда-то были, да? стояки были пластмассовые. У -у -у. А сейчас поменяли чугунные. Нормальные, чистые. И у нас, понимаете, я вот так скажу, это у меня там, я там, на пятом этаже у -у -у -у. плавала на леса, вот ходил, вот, когда мы меняли. У -у -у. И кусочек остался. И вот этот кусочек получалось, что переходит как раз в прор, ну вот где-то нищий забиток, забиток, Что вы там пишете? Ну, и мне и же я интересно. Свою, да, работу, да. Это тут логично. И получалось, что она вот этот кусочек не поменяла, а теперь там серединки коммуникации. Там нужно все поднимать, понимаете, умелось, вот это вот все. Лопнула это туда. И все, и она мне кухню не залила, я уже полгода когда они а начнут ремонт делать? делать у себя. Так что же мне делать, если они начнут опять ковырять это все, ну, да. вода будет течь, бежать и опять в коридоре уже а ну, Но сейчас они поменялись. Они по каждый год вообще занимают мужчина, какой-то бывший сантехник, демон убивает. У них нам все окном черно, все такое. Вот у меня такая была соседка. Ну, у меня, когда муж был живот, так он как-то зашел, мне говорит, знаешь. Он пришел с рейс, вот, и пришел в это вот главное. Он ее капает. А перед этим она залила там кипяток, что-то. Mm -hmm. дело было. Он зашел к и говорит, так, ты мне испортила компактную рубашку. Говорит, ты мне mm -hmm. испортила рубашку. И ты, я туда оп, А у меня такой был палец. Одессит. Mm -hmm. Настоящий. Говорит, я подвину позади на машину с той стороны, рука кушу, окно. И залью. Мне говорит уже не надо заливать. Я говорю, залила. У нас попадали. такое, у нас такое было. Я обои все попадали. Был стоял. Да, делали ремонт. Угу. Он говорит, мне уже не страшно. А вот тебя я залию. Ремонт сделал, говорит. Теперь у тебя будет то, что у меня. Так она ходила. Его просила, умоляла, ко мне, такая милая, такая просто была, трубы не доделала. Mm -hmm. а вот такие, это соседи, такие люди, без ответов. Ну, mm -hmm. Она поменялась вот, продала, не сказала, что там кусочек. А эти пришли, начали, и там, то, другое, та-то, десятое. И в кухню пошла вода, там надо было поменять. И вот этот, хлопнувший, вышел у меня, линии длинный, ну, не знаю, живет девочка пока что, я уже не перекрывала воду, я сделала. Ну ладно где тоже идёт, ну, молодая ее а, вот. думаю, может, они, она пока скажет, ну, не перекрывайте воду, я говорю, а у меня же все время мукрин, что делать? А, вот. а вы говорите, ну, вы говорите, вы кипятите, да, воду, еще что то делаете? Нет, вы знаете, я отстаиваю в воде. Отстаиваю воду, а потом да, кипячу. Или в морозилку ставлю И потом водичку. Потому что у меня здесь немного дети приходят. А вообще-то у нас есть кружка магнитная. Такая, знаете, как она называется? Я вообще не помню. Когда-то я купила. Там, срок 10 лет. Нет. Прям нет. Бы кружечка, вот, латвейка. И через нее и воду, и водку, и вино. И все. На свете можно магнит. Вы Что, все? Вы уже не хотите. Такая история интересная. Я не хочу. Детям сохранится? Не Нет, хорошо.